Итак, друзья, меня зовут Павел Агапкин, и я люблю делать вкусные вещи. Настолько люблю делать вкусные вещи, что дошел до самых-самых-самых самых самых кулинарных изысков. Ну, можно так назвать. Я дошел до сувида. По сути, умный кипятильник, можно его так назвать. <с vi -2> что он делает? Делает он просто медленный, долгий-долгий нагрев. Для чего нам нужен медленный и долгий нагрев – Лишь для того, чтобы, ну как мне кажется, личное мнение, чтобы вот всякие трудно усваиваемые вещи сделать легко усваиваемыми. И сделать не то, что легко усваиваемыми, а сделать их даже деликатесными. Я сейчас говорю про рульки, я сейчас говорю про, про какие-то долго томленые вещи, от которых ты просто сходишь с ума. Например, вот эта рулька. Тут очень много коллагена, да? он в человеческом теле не усваивается, а вот если мы его долго-долго-долго растомим, он развалится на желатину, да? и вот тогда желатин уже усваивается, ну там частично, да? и тогда вот именно здесь ты получишь свои, в мои, мои 45, я получу лучший строительный материал для своих коленок, для своих суставов, для своих мышц, связок. Волос в том числе, ну вот хотя бы здесь. Я вам про здоровье говорю, понимаете? Растомите этот коллаген, и не надо вам покупать никаких таблеток с коллагеном. Вот, чистый, чистый эликсир, практически. В общем, что мы делаем? Быстро перейду уже к делу. Я взял рульки, взял рульку, именно заднюю рульку. Ребят, выбирайте заднюю, в передней там есть нечего. Вот. Нашприцевал вчера вечером рассолом. С помощью обычного шприца, просто некоторым. Рассол для шприцевания у нас он есть, или вы можете его сами сделать с помощью нитритной соли. Главное, чтобы был нитрит натрия там. Нашприцевал, тут же завакуумировал и положил. Положил, вот у меня сутки пролежало, но ну, лучше, лучше двое суток, больше не надо. Сутки пролежало, просолилось. Видите, он стал розовеньким, красивым, все, все, все. Дальше я кидаю вот сюда в тазик, наливаю воды. Ну, вот так наливаю воды, чтобы просто их скрыть. Немножко чем-нибудь еще прижму, чтобы они не, не всплывали. Включаю 82 градуса, накрываю пленочкой, обычной стрейч пленка, затягиваю, чтобы вода не испарялась, и оставляю на 16 часов. И все. Продукт уже будет готов, он растомится. Эти вот косточки отсюда будут просто выниматься, так, знаете, прям вытягиваться. Дальше, это еще не все, это половиночка, дальше я достаю вареное. Растомленные, полностью абсолютно растопленные эти рулечки. Достаю из пакетика, сливаю рассольчик, все понятно, бульон тогда. Обсыпаю нужными специями и кладу в термокамеру, обсушу и закопчу буквально 20 минут. Это будет просто бомба. Вот поверьте, это будет бомба. Попробуйте, у вас все получится. Цифры будут под роликом. Итак, друзья, продолжение, прошли почти сутки, прошло 20 часов варки, по сути, при 85 градусах, да, наше изделие готово, смотрите, все, она прям нежная ваша разваливается, нужно очень аккуратно сейчас с ней поступать. Идеально, конечно, сейчас аккуратно слить э, бульон, он может вам пригодиться, кстати, в виде заправки для супа, и аккуратненько, чтобы не повредить, положить вот на решеточку, обсыпать специями, любыми специями, и аккуратненько положить на решетке нашу термокамеру, обсушить поверхность, она горячая быстро обсохнет, и прикоптить. И вот это будет кайф, это будет просто бомба. А теперь посыпим рульку моим любимым толченым кирпичом. Через дозатор она идеально ложится на любой продукт. Теперь обсушим и прикоптим. Но можно покрыть еще карамельной корочкой. Ну что, ребят, все готово. Мы ее... Подсушили, немножко уплотнили и зарумянили. Вот такая картиночка, смотрите, какая красивая. Нравится? Вот, смотрите, какая. Я в ресторанной подаче не очень-то, но я бы такую на тарелке получить хотел. А еще бы, знаете, что я хотел сделать? Вот получив ее на тарелке, вот эту огромную рульку, да, я бы хотел ее взять, вот она у меня лежит на тарелке, да, взять и выломать оттуда кость, смотрите. Вот так. Видите? И вот так вот достать. Абсолютное, абсолютное разваривание коллагена, это то, что нужно вашим коленям, вашим всем суставчикам, вашим ногтям, вашим волос, волосам, зубам, глазам, всему. Вот это чистый коллаген, который разрушился до желатины. И это уже усваиваемый коллаген. Вот такие вещи, мне кажется, прям каждый. Человек старше 45 должен есть хотя бы раз там, в 2-3 дня. Мне так кажется. Как обычно, после каждого выхода ролика, первые два часа я, я отвечаю на любые вопросы в комментариях. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо. Делайте вкусную колбасу, вкусные домашние изделия. и Будьте здоровы.